Как ты думаешь, что такое богатство? Возможности? Или же тяжелое время? Привет! Ты на канале Точка Зрения и сегодня расскажу тебе, почему отдых на Гавайских островах кажется тебе небывалой роскошью, а под окном до сих пор не стоит новенький Витадор. Поехали. Видеоматериал на ютубе, статьи на сайтах и телеграм-каналах просто пропитанная информация о том, как поднять свою занятость с дивана и начать делать деньги. И вот ты, набравшись этого полезного контента, получаешь мотивационный заряд и действительно решаешь действовать. Но что происходит? Да ничего, друг. Ты в современном мире, к сожалению, так не бывает. Нельзя просто так прочитать книги о финансовой грамотности и кардинально изменить свою жизнь. Ты не Питер Пен и просто так взлететь не получится. А знаешь почему? Если ты обычный парень или девушка, и тебе ну, не повезло родиться в семье Роквеллера, у тебя всего два пути – работа и предпринимательство. Остановимся поподробнее на первом. Тут простая математика. Предположим, ты окончил вуз и устроился на работу с зарплатой 60 тысяч рублей в месяц, и тебе, допустим, захотелось купить автомобиль премиум-класса стоимостью от 7 миллионов рублей, и что же тебе нужно? Давай посчитаем, тебе нужно работать 12 лет на дядю, при условии полного откладывания денежных средств. Ну, естественно, мы понимаем, то, что это нереально. К сожалению, так просто не получится. А самое обидное, что таких людей большинство, они физически не могут позволить себе те вещи, ту жизнь, которую хотят и подсознательно занижают планку своего удовольствия. Таких людей большинство. Но подожди, может быть ты талантлив, умен и крупные компании воюют друг с другом, чтобы забрать тебя к себе, предлагая сумму с пятью нулями? Нет? Тогда чего ты ждешь? Почему ты сидишь на месте? Неужели ты хочешь пожить обычную жизнь? Пойми, это путь никуда. И в первую очередь данное решение ты понимаешь именно сейчас и именно ты сам. Расписываешь чернилами совести в своей несостоятельности, как личности. Но ты можешь рискнуть. Посмотри вокруг, сколько живых примеров вокруг тебя. Это молодые бизнесмены, звезды ТикТока, музыкальные исполнители. Они все в один прекрасный момент рискнули. И их секрет не в таланте, не в деньгах. Они просто в один момент решили изменить свою жизнь. Просто в какой-то момент они поняли, что жизнь начнется. Та самая жизнь, которую они хотят просто не настанет, не будет дорогих яхт, тачек, вил, будет однушка на окраине, будет соляризация за этот кредит и будут постоянные крысиные бега, в которых человек просто теряет все человеческое. Но есть и вторая дорога, дорога пропы, ошибок, тернистый путь, где ты сам хозяин своей жизни и будущее будет зависеть только от тебя и твоих решений. Я говорю о твоем бизнесе. Прибыль с твоего проекта уже спустя год может перевалить за 500 тысяч рублей в месяц, а с масштабированием и развитием этого проекта тебе откроются невероятные просторы. Это машины, квартиры, а самое главное – это свобода своего времени. Ты хозяин своего времени, ты представлен сам себе, и это нереальный кайф. Только подумай, твои бывшие неверующие однокурсники, твои коллеги по работе скрипя зубами говорят – что тебе просто повезло, но это не так. А задумайся, с твоими деньгами и возможностями ты можешь делать все, что угодно. Ты можешь инвестировать на развитие других проектов, можешь помогать больным ракам, а можешь просто заказать девочек на яхте. Ой, ребят, подождите, лобстера в дорожку возьмите. Нищеброды вонючие, Жизни таких не купите. Быдло неотерстанное. Да, признаемся честно, что не все станут миллионерами. да и не все хотят меня убить, что уж там говорить. Лишь 1% людей осознают две дороги и выстраиваются на рельсы неудач, риска и, что самое интересное и приятное, успеха. Ты хочешь быть тем, кто не станет? Тогда нам нечем с тобой разговаривать. No! God, please, no! No! No! Сделай одолжение, просто забудь этот канал навсегда и больше не заходи сюда. Но если мой импульс заставил тебя задуматься, то дай себе шанс. Ты всегда можешь сдаться и продолжить свое никчемное существование. Выбор всегда за тобой. В следующих видео мы разберем подробные возможности и способы заработка, уделив внимание количеству времени и энергии, необходимые для каждого. Выбор за тобой.